Уважаемые товарищи, школьные учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, уважаемые вузовские преподаватели гуманитарных дисциплин, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики доводит до вашего сведения, что на территории Советского Союза идет восстановление власти советского народа. Юридическими основаниями для этого является Конституция СССР, как основной закон Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, действующий до настоящего времени и результаты всесоюзного. Референдума 17 марта 1991 года о сохранении Союза СССР. На этом основании издан указ Верховного Совета СССР от 2 февраля 2018 года о возобновлении деятельности Верховной власти, органов управления народного хозяйства, и восстановление в правах Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому в настоящее время восстанавливаются и возобновляются права государства и всего народа СССР. Права гражданина СССР на всей территории Советского Союза. Президиум Верховного Совета СССР и Президиум Верховного Совета РСФСР обращается к школьным учителям и вузовским преподавателям, иметь в виду и использовать в своей работе эти сведения и факты с тем, чтобы, чтобы до учащихся, старших классов и студентов доносить не искаженное, а правильное понимание ситуации. А именно, Конституция СССР 1977 года действует, она никем не отменена. Ее никто не изменял. СССР как государство никакими документами не был упразднен. Отсутствуют также документы, подтверждающие переход права на законном основании от СССР к Российской Федерации или России. Правильно и корректно объясняйте тот факт, что конституционные права гражданина СССР были грубо нарушены перед нахождением у власти Горбачева и Ельцина. Призываем вас помнить, какое тяжкое преступление в этот период было совершено по, по отношению к нашей Родине, государству СССР и его народу. Какие колоссальные разрушения это принесло стране. Товарищи педагоги, вы хорошо понимаете, что учебные дисциплины гуманитарно-обществоведческого цикла являются фундаментом для формирования гуманистической, научно обоснованной идеологии и неискаженного миропонимания старшеклассниками и студентами было бы преступно поступать в общении с молодежью иначе, выдавая желаемое за действительно ложь за правду. Именно ваша деятельность в обучении подростков и молодежи по гуманитарным обществоведческим дисциплинам Школе и вузе требуют от вас исполнения гражданского долга и чести, чтобы донести историческую правду и факты жизни, связанные с нашим государством СССР, до сознания старшеклассников и студентов. Уважаемые педагогические работники школ и вузов, со 2 февраля 2018 года Развернута работа по восстановлению власти народа на всей территории Союза Советских Социалистических Республик. И вы должны отчетливо осознавать, что СССР как государство остается в своих границах на основании Конституции 1977 года, и всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, по итогам которого свыше 78% населения выразили волю о сохранении Советского Союза как много... многонационального государства, что сейчас в эту работу активно включились неравнодушные люди, советские граждане, пенсионеры. Рабочие, служащие, интеллигенция. Обращаемся к вам с просьбой и предложением. Носите и свой вклад путем разъяснения взрослому населению и молодежи ситуации вокруг правильного понимания задач восстановления СССР как власти народа. Мы не можем допустить другого союза наших народов. Государство с правом частной собственности на землю, леса, недра, воды. Все это принадлежало в Советском Союзе всему народу. И должно оставаться таковым на правах общественной собственности, которые мы приобрели от наших предков. Наши отцы и деды передали нам общенародное достояние. Они защитили страну от фашистско-германского нашествия в годы Великой Отечественной войны и погибшие на полях сражений советские люди погибали не за то, чтобы власть народа была заменена на буржуазную власть новых собственников и новых хозяев. Уважаемые педагоги школ и вуза, Ваша честь и достоинство наставников молодежи требует, чтобы на Ваших уроках и лекциях звучали правдивые факты и комментарии, событий, имен, фактов, как из периода дореволюционной истории, так и периода революционных событий Великой Октябрьской социалистической революции. Смело рассказывайте молодежи о подвигах советского народа в годы войны, трудовых подвигов, так рано и фактов предательства и измены. Особая ответственность ложится на учителей и преподавателей литературы. Верните в свои планы литературного образования выдающиеся произведения русской, классической и советской литературы. Увязывайте объяснение литературного процесса в XVIII и XIX веках в России с идеями народного освобождения от угнетения, а в XX веке с идеями строительства новой народной власти патриотизма в годы войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. Показывайте выдающуюся роль в этой русской революционно-демократической журналистике Белинского, Добролюбова, Чернышевского, писателей и поэтов Некрасова, Салтыкова-Щедрина и других. Так было в советской школе. И это верный подход к образованию, дающий выпускнику школы в дальнейшем самостоятельно оценивать явления литературы, и на уроках русского языка применяйте методы обучения детей, проверенные жизнью, используйте научные труды советских и русских дореволюционных ученых-методистов, откажитесь от пагубного влияния различных тестов, это разрушает грамотность. Точное понимание грамматических правил и усвоение учеником постоянное практическое письмо детей на основе разнообразных диктантов и уроков развития речи – вот что является залогом грамотности детей. Это должно быть основой уроков русского языка. Президиум Верховного Совета СССР и Президиум Верховного Совета РСФСР искренне поздравляет всех педагогических работников с началом учебного года и желает целенаправленной, осознанной работы в деле развития просвещения и культуры во благо советского народа Союза Советских Социалистических Республик. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Заря Светлана Петровна.